Ребята, всем привет! Сегодня у нас очередной криптообзор. Меня зовут Роман Шкудер, специально для компании Amarkets. Значит, что у нас сейчас по инструментам. Сейчас мы, ребята, рассмотрим начале BTC. У нас все-таки цена не смогла пройти нижнюю границу. Сейчас стоит в консолидации в зоне 2400-18400. Зажатый инструмент. Я думаю, что в ближайшее время мы должны куда-то выйти. Посмотрим этот момент значит вот у нас была консолидация сейчас вот пытаются пробить 2400 пока не учался успехом этот момент потому что у нас и SP там падал и так далее но пока Пока удерживает этот уровень, если, ребят, пойдет вниз, то тогда можем увидеть спокойно там и 14, и может даже 12 тысяч, если пробьют 17700 Ну и с продолжением, конечно. Но всегда, когда цена даже будет двигаться вниз так сильно, то должны вначале сходить на вершин, нарисовать красивую картинку и потом уже дальше падать. Думаю, что, ну или вначале сходить вниз, а потом с резким выкупом. То есть если у нас 2400 будет пробит, уровень вот здесь вот находится, сейчас я его вот здесь тоже нарисую, значит, вот у нас 2400. 400, вот он, да. Если пробьют и будет закрепление с продолжением дальше, тогда можно увидеть рост. Значит, по S&P, ребят, у нас по S&P был такой момент уже, что будет падение, но выкупили обратно вот этот вот уровень, да, 3,650. И сейчас вот у нас, думаю, к этой точке может быть движение. Вот это линии сопротивления. Эта зона где-то 3,900-4,000 долларов. Что у нас касается эфира, эфир у нас немного сильнее сейчас, да, но все-таки тоже, видите, зажат 3, э, то есть 1360, уже 3, думаешь эфир будет стоить по 3, но когда-то будет, конечно, и 1250, вот у нас такой тут диапазон узкий, да, зеркальный уровень протестировался, если пробивают эту нижнюю границу, идем где-то в зону 1000 долларов, 900, 1000 долларов, вот у нас тут такое поддержка. Да, если будет продолжение движения вниз. Пока по эфиру стоят на месте, уже достаточно длительный промежуток, уже почти месяц, скоро там, через чуть больше, через 10 дней будет месяц, как цена стоит в этом диапазоне. Но это тоже хорошо всегда с каких-то консолидаций происходит сильное движение. По аде пытаются пробить нижнюю границу там 42 40-42 копейки. Вот на 40-41 копейка, если провалят. Вниз, ну, таком поджатием, но ну, я думаю, что в начале должен быть прострел в начале наверх, потом, возможно, цена уйдет вниз. Посмотрим, если брать ребят, стоп за лоу э, за 0,41. Если брать в лонг только со стопом в этих точках. Дальше dash. dash я бы пока не лез. Тут активность маленькая, нету объема, поэтому пока в dash можно подождать вот салана мы кстати ребята салана сидим со стопом стоп у нас 31,6, вот сюда вот стоп спрятан за вот эту консолидацию и тут также салана держит вот 34 там 34 с половиной но 34 на дневке не пробивается вообще ни разу посмотрите все закрытия ниже вот этот уровень проведен здесь если пройдут, идем на 38, там 42 и 48, посмотрим, как будет дальше. Первая цель там 38 долларов, 38, 39, вот с точкой, с которой было снижение. Тоже в консолидации очень долго уже здесь консолидируется, если пойдут реально наверх, может быть хорошее движение. Если вниз, пробивают дверь, 31, идем там на 26 и дальше там уже 20 долларов, по 20 долларов, ребята, буду брать много, если будет. Лайткоин, лайткоин тут 50, 51, 51 с половиной приблизительно, плюс-минус 1,8 даже вот так можно взять и тут вверху 55, 51,55, ну с 55 можно пробовать и шортить, со стопом где-то 56, вот эту свечку надо ставить, 56 где-то и 3. И там уже ждать снижения в там 50-48, ну небольшой такой стопец. Дот, дот, ребят, в нижней границе находится, я тут тоже его смотрю, там 5.96, поддержка сильная, ну и тут уровень 6.20 тоже есть. И зажат, вот он тоже не пробивается, 6.5, 6.5 все время держит, если пройдут, идем там на 7.5 возможно даже девять с половиной посмотрим то есть dot неплохо стоит тоже поджали падал много то есть вон там у нас была раньше стоимость сколько по dot на 50 сколько, 54, 54 доллара почти минус 90 процентов это много для такого сильного э, и волатильного инструмента то есть денег там достаточно в нем э, по eos был откат протестировали зеркальный уровень вон он этот зеркальный уровень видите вот четко ударили Хвостом и сейчас смотрим, что будет дальше по Эусу. Сейчас у нас там он стоит ниже 1.20 и есть, конечно, возможность, наверное, вероятность пойти там на 1.09-1 доллар. Посмотрим. По Эусу. пока здесь, ребят, ну для лонга непонятно, для шорта надо брать, если выше, там где-то по 1, 2 Хотя бы, чтобы стол спрятать за 1.23. TRX, TRX, кстати, сильнее рынка, ребят, он и был сильнее рынка, как бы пока стоит на месте, но здесь заходить я даже ну, не могу сказать, потому что тут распил в разные стороны, и вот 007, и тут где-то 00, вот здесь вот уровень тоже где-то, наверное, вот здесь будет 0053 и 0047, вот такие у нас уровни, но пока TRX, конечно, в таком внутри диапазона, я бы не лез бы сюда. По люмену, по люмену, что у нас здесь на часовике. Ну, часовик тоже такой себе, конечно, по люмену. Тоже туда-сюда, посмотрите, пила прям. То вниз, то вверх. ну с каждого отката, конечно, когда где-то сильно падает, можно брать long. С каждого роста можно брать short. Посмотрите, просто падение, long, потом движение, потом сильный рост, остановились short, опять же, опять остановились на падение long и так далее. То есть сейчас, что это шорт. То есть short там от 0.12. Стоп можно поставить за 0.12.2 вот сюда вот и пробовать, конечно, брать движение с целью где-то вот сюда, где-то, э, ну, можно сказать 0.1, то есть 10 копеек цель будет, поэтому тоже туда-сюда люмы носят, Ripple. Ripple, ребята, был сильнее, Ripple был сильнее рынка, э, сейчас подошел к 0.52, был ложный пробой, поджимают уровень, если пройдут 0.52, Думаю может быть хорошее движение 0.52 вот зеркалка тут 0.52 с половиной если взять 0.52 с половиной дальше идем на 0.89 если пойдет. Будем смотреть. Рипл видите и пробили нисходящую линию тренда конечно не отсюда мы рисовали потому что это 17 -го года рисовали вот раньше видите вот. Не скажу, что ли не тренда пробили, стоят выше. Ну, посмотрим. Не всегда оно пробивает, если рынок не будет идти. Я не думаю, что Ripple сам против рынка пойдет. Может быть все, но я не думаю, что Ripple там сам прям улетит куда-то сильно. Может он сходить, я же он не ходил тогда, когда был рост рынка. То есть он там дал, всего тут два года стояли, 7 иксов всего вырос был. Поэтому Ripple неплохо, я в нем уже давно сижу, буду держать. Первая цель 2 доллара. Ну, это глобально имею в виду. Поэтому Ripple смотрим, может быть интересно, если смогут пробить 0,525. Дальше Тезас. Тезас поджали, кстати, да, тут тоже можно рассмотреть со стопом ниже 1,34, если не ошибаюсь, посмотрим. 1,34 и с половиной вот сюда вот если, если брать лонг да и с целью там 1.96 если смогут но если пробьют тогда 1.19 но если 1.19 проваливает то там конечно можно далеко падать даже тут графика нет ну там наверное на 1 доллар и так далее и BNB у нас остался BNB ребята ну сильно смотрится тут вопросов нет хотя подошел к верхней границе вот этой видите верхняя граница разворота тут не сильный прям уровень но один раз него нему разворачивали здесь что-то было и раньше уже там непонятно, очень давно, посмотрим, сейчас, что у нас тут какие-то уровни есть еще, нет, нету. Значит BNB, можно пробовать, если что, штор, шорт со стопом выше там 300, где-то с 996, ну пойдя поджимает, надо подождать, конечно, лучше вложенный провод какой-то далее, а потом шорт. Потому что пока он так, если биток, конечно, пойдет, то потянут, если нет то тогда можно пробовать шортом с целью там 255-270. Если наверх пробьют 300, то 336 ближайший уровень. Классный уровень 336, очень хороший. Но я думаю, что в любом случае так разворота тоже не бывает. Думаю, что еще раз сюда должны сходить, в эту зону, а там посмотрим. Ну если конечно биток не потянут вниз, то наверное BNB не пойдет. Он сильнее смотрится, биток там падал, BNB вообще просто на месте стоит. Вот так, ребята, в двух словах у нас э, можете переходить по ссылкам ниже э, и открывать счета в компании Markets. Интересно, достаточно хорошие графики, хорошая волатильность, нормальная платформа, то есть можно ставить стоп и тейки и так далее. То есть есть хорошие условия здесь для работы, даже с криптой. И также можно торговать и другие там, индексы, и фьючерсы, и форекс э, э, пары. Поэтому, ребята, всем отличного дня, хорошего настроения и прибыльных сделок. Всем пока.